Здравствуйте. Меня часто спрашивают про технологию ⁇ Все на четырех ⁇ Что это за технология, кому она подойдет, как быстро ее можно реализовать и так далее, и так далее. Постараюсь в этом видео объяснить достаточно просто, что это значит. Технология ⁇ Все на четырех ⁇⁇ это максимально доступная, минимально инвазивная, то есть травматичная технология, разработанная для того, чтобы... Люди, у которых потеряны все зубы по той или иной причине, могли позволить себе пользоваться несъемными конструкциями и при этом получать удовольствие от жизни. То есть, как вы поняли сейчас из того, что я рассказал, конструкция ⁇ Все на четырех ⁇ показана для людей, у которых либо вообще нет зубов, либо, соответственно, есть зубы, которые нужно удалять. И в такой ситуации тактика наших действий в клинике, ну, моих действий в частности, заключается в следующем. Прежде чем мы начинаем любое лечение, пациент обследуется. Минимально необходимый объем рентгеновского исследования, который нам нужен, это компьютерная томография верхней и нижней челюсти, на которой мы можем с помощью специальной технологии постараться представить себе, как будет развиваться дальнейшие события и дать пациенту полный ответ на все его вопросы и составить план лечения. После того, как мы проанализировали исходную ситуацию, и приняли решение работать именно по этой технологии, пациент записывается на день, когда ему проводится операция. То есть ему либо удаляются зубы и ставятся имплантанты, либо в случае, если у него нет зубов, ставятся имплантанты сразу. И тут возможно развитие событий по нескольким сценариям. Хотя изначально мы всегда обговариваем все, и оптимистичный, и так называемый пессимистичный. То есть мы можем пациенту в идеальной ситуации, опять же повторю, при соблюдении ряда условий удалить зубы, поставить имплантанты в количестве четырех соответственно имплантантов, сразу же снять слепки и сразу же изготовить ему постоянный протез, с которым пациент уйдет и будет к нам приходить уже только на осмотры. Вы не ослышались, это абсолютно так. Мы можем изготовить протез, с которым пациент уже будет ходить все оставшееся время. Это первый вариант развития событий, и есть ситуации, их число составляет порядка 10-15 от 100%, когда мы действительно можем реализовать эту концепцию. Второй вариант, который возможен, мы ставим имплантанты, но по определенным причинам не можем себе позволить сразу же изготовить протез в силу небольшой стабильности имплантантов, недостаточной плотности костной ткани, недостаточного объема костной ткани и так далее, и так далее, и так далее. В этой ситуации мы ставим имплантанты, прощаемся с пациентом на... 3 месяца на нижней челюсти или на 5 на верхней, после чего, соответственно, также приступаем к изготовлению постоянного протеза, с которым пациент будет ходить уже все оставшееся время. И очень редко может быть реализован сценарий, когда к нам приходит пациент с корнями, с зубами, которые нужно удалять. Мы удаляем зубы, но по объективным причинам не можем поставить имплантанты сразу. В такой ситуации мы прощаемся с пациентом на 3 месяца, и этот срок нужен для того, чтобы сформировалась костная ткань в лунках удаленных зубов, после чего мы ставим имплантанты и опять же имеем возможность либо сразу изготовить протез, либо соответственно изготовить его через 5 месяцев или 3, в зависимости от того, на какой челюсти мы работаем. Это основные варианты развития событий в каждом конкретном случае. А, что же делать пациенту без зубов в течение такого длительного срока, спросите вы. И будете абсолютно правы. И у меня в практике есть две категории пациентов. Первая категория, которые ходят без зубов уже достаточно давно, и они говорят, Владислав Геннадьевич, слушайте, я уже столько лет хожу без зубов, плюс-минус 3-4 месяца роли не сыграют. Да? И они ходят без зубов все оставшееся время. Это всегда вопрос выбора пациента. Второй вариант заключается в том, что пациенту на период, пока имплантанты приживаются, изготавливаются, съемный протез, соответственно, который выполняет роль временного протеза. Через 5 месяцев, когда мы уже занимаемся постоянным протезированием, этот протез пациент либо оставит себе на память, либо, соответственно, утилизирует каким-то образом. Вот основной концепт в технологии все на четырех, о которой я хотел донести. Основная задача моя, чтобы было понятно, что эта технология максимально простая. Четыре имплантанта позволяют выбрать место на челюсти верхней или нижней, в 99,9% случаев, то есть практически у любого человека мы можем найти возможность поставить ему 4 имплантанта. Да, всегда для этого кость есть, даже у очень пожилых людей, у которых степень атрофии э, альвеолярного гребня очень высока. Э, и после этого мы изготавливаем протез, который полностью восстанавливает жевательную эффективность, полностью компенсирует по утерянные зубы, полностью компенсирует провалы со стороны мягких тканей верхней или нижней челюсти в силу отсутствия зубов, то есть он возвращает обратно в молодость, как минимум это результат там, 10, 15, 20-летний, который визуально сразу же виден, человек сразу же молодеет, у него разглаживаются складки, увеличивается высота нижнего отдела лица, появляется поддержка для губ, и соответственно в беседе с любым человеком, с точки зрения социальной активности сразу же очевидно, что у человека есть свои зубы. А это значит, что человек выглядит мороже, чувствует себя моложе и получает удовольствие от жизни. Помимо технологии все на четырех, мы можем использовать технологию все на пяти» или «на шести» имплантанток, которая позволяет более равномерно распределить нагрузку. Это действительно лучше, и вы в этом плане абсолютно правы. Я уверен, что вы сейчас подумали, что чем больше имплантантов, тем лучше. Да, это так. Но не в каждом конкретном случае. Иногда, в большинстве случаев, бывает доступно 4 имплантантов. Иногда нам необходимо поставить 5, если плотность костной ткани недостаточно высокая. Иногда мы используем 6 имплантантов. Но все на 4 является такой базовой основой, от которой мы начинаем строить весь план лечения. И я очень рад, что огромное количество петербуржцев, огромное количество людей приводят своих пожилых родителей, у которых физически нет возможности поставить Большее количество имплантантов, которым не нужны металлокерамические и циркониевые коронки, которым элементарно необходимы зубы для того, чтобы можно было проживать хлеб, да, откусить яблоко с собственного участка собранный урожай да, или с удовольствием похрустеть огурцом. А, поэтому я с удовольствием буду рад видеть вас на приеме в нашей клинике. А, напоминаю, что консультации для тех, кто решает воспользоваться технологией все на четырех без оплаты, о нас достаточно много отзывов в интернете. Это то, что пишут наши пациенты. Отзывы есть как в видео формате, так и в печатном варианте. Это все настоящие пациенты. И при желании поговорить с кем-то, кто уже прошел технологию, я, конечно, с удовольствием такую возможность предоставлю. И я всегда с удовольствием отвечаю на ваши вопросы либо в социальных сетях, либо соответственно на нашем канале клиническом в YouTube, либо позвонив по телефону в клинику и придя сюда, вы получите абсолютно полный объем информации, который вам будет нужен для принятия решения. Всего вам доброго и будьте здоровы.